9.42 в Петербурге. Это значит, пришло время программы «Полезная консультация» в студии Тимофей Зудин, Дарин Шарова. Друзья, мы рады вас приветствовать. И сегодня разговор пойдет на очень и очень актуальную тему. Есть хорошие новости. Крупные банки уже снизили ставки по ипотеке. И, возможно, в скором средняя ставка будет равняться всего 9%. Прогнозирует бум на рынке ипотечного кредитования. А стоит ли брать кредит? Какие объекты будут подпадать под льготные программы? Об этом мы поговорим с нашим гостем Елена Елена Феоктистова, юрист и финансовый эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе, утро. Доброе утро. Друзья, мы призываем вас, конечно же, присоединяться к нашей беседе. 635 85 72, телефон прямого эфира. Нам можно также писать польза собака. Тв. Ну а пока вы звоните и пишете, мы покажем вам небольшой вопрос. Наш корреспондент вышел на улицы города и задал вопрос петербуржцам в рамках заданной темы. Вы вот Давайте посмотрим, что ответили горожане. Бывает, берем, да. Ну, на... бывает на автомобиле. На какие-то непредвиденные нужды на путешествия. Берем. Нет, не берем принципиально, не надо. Ну учебу. Очень хотел закончить учебу, взял кредит как бы. Да, в итоге отучился, сейчас на хорошие как бы должности, кредит давно закрыл уже. Нет, еще ничего на что не брали. Стараемся пользоваться деньгами, которые зарабатываем. Нет, как бы нужды брать. Мне кажется, это очень ответственное дело, к этому нужно подойти очень серьезно. Вынужденные меры. Ну, иногда это спасение, иногда это ермо. Ну, это, наверное, да, выход из ситуации, когда нет собственного жилья. 25 лет жить в долгах. Ну, думаю, подумали бы. Очень было бы, да, интересно. Ну, если было бы процентов 7, то, наверное, да. Ну, наверное, дети бы пошли на это. Можем взять эти деньги, как бы купить жилье, потом выплатить ее. И, не знаю, может, либо сдавать, либо перепродать. Платить есть чем можно, почему бы нет. Мы уже подумываем взять снова, но сдавать эту квартиру, и пусть она сама себя стоит, окупает, да, если снизит, конечно. Ну, эксперты, конечно, констатируют перекредитованность в настоящее время, да, граждан России, да, Елена. Да. А вот эта сниженная ставка, она не будет ли компенсироваться какими-нибудь страховками? например которые часто навязывают вы имеете в виду, что сказали низкую ставку а потом комиссиями навесят и все равно Ну, ипотек, да, грубо говоря да а сумма к выплате не изменится вот а, а страховую сумму там повысит например да а, ну на Пока гарантировать о том, что ну что вы, конечно, нет, я не могу. Безусловно, это будет, покажет практика, как это будет выглядеть. На сегодняшний момент государство действительно направляет все усилия на то, чтобы обеспечить людей жильем и чтобы жилье стало более доступно. Это связано и с тем, что у нас меняется и законодательство в рамках долевого участия в строительстве. И mm -hmm. все-таки застройщики начинают постепенно выходить на ценовую политику, связанную с тем, что новые дома они строят дороже, чем вторичное жилье. И э, государство понимает о том, что гражданам надо как-то обеспечиваться э, жилищными условиями, поэтому вот такая льготная ставка, или, так скажем, сниженная, она, наоборот, дана в пользу для граждан. Так на что же в первую очередь нам обращать внимание? То есть мы же понимаем, что э, вот это вот снижение ставки, конечно же, сейчас повлечет за собой увеличение спроса. Разумеется. На что же в первую очередь обращать внимание вот угу. при покупке жилья в кредит? Ну, ни в коем случае не нужно сразу бежать. Да? Если мы видим, что вам говорят или обещает банк, когда вы пришли на консультацию о том, что, ну, господа, для вас максимум 9 годовых, и страховка не такая большая, не такая сильная нагрузка будет всего-то, не стоит сразу же брать слепо кредит. В первую очередь, когда вы задумываетесь о том, что вообще брать или не брать, нужно проверить и юридическую частоту сделки, и с финансовой точки зрения оценить. Но Ну, юридическая частота банка то вряд ли обманет, да, в этом смысле. То есть надо, надо проверить юридическую частоту квартиры, которую вы покупаете. Совершенно верно, да. <свят> Потому что банки, конечно, они не нанимались к вам в адвокаты, конечно. юристы, они не будут... По, Платить столько, придется, по да. Нужно ли приглашать юриста, чтобы оценку сделать, или самим предварительно просто побеспокоиться. Это может доступно для каждого. На сайте Росреестра можно выйти в интернет и заказать так называемую выписку. Так. Она стоит около 200 рублей, и по интернету она по любому объекту недвижимости можно да. эту выписку да. просмотреть. Да. Какие чаще всего используются схемы вот, обмана, скажем, да, и недопросовестной ну, продажи а, жилья? От банальных там, подделка документов, когда вам показывают свидетельства и говорят я собственник и все остальное. А в потом... Росреестре точно так же можно проверить. Да, да, да, да. Ага. Является ли человек собственником? Или там, предположим, говорят о том, что никаких обременений на квартиру нет, никто тут не зарегистрирован, и на учете не состоит и так далее. Точно так же, если мы берем выписку из рееста Мы видим, есть ли какие-то правовые обременения, находится ли квартира в аресте, или может угу. быть она является предметом спора. Кто-то прописан, может быть. Может да, быть потом, это уже, опять же, можем... материнский капитал, да, если использован для выкупа, то потом это обременение также, я так понимаю. А, да, но ну это правильно. скорее обязательство, обязательство, если квартира выкупалась за счет средств материнского капитала, это уже вы... ответственность предыдущих владельцев, так скажем, да, и вы не сможете узнать, насколько добросовестно себя они повели. Угу. Здесь другой вопрос, именно в том, чтобы она не являлась вообще предметом спора, этой квартиры, чтобы вам потом не попадать в суды и недолго долго не разбираться с этим. По поводу кто зарегистрирован, это мы можем прийти в органы ЖКХ и паспортный стол и взять справку по форме 9, для того, чтобы посмотреть, нет ли там несовершеннолетних, которых а, нужно обеспечить. А, а ваш совет, вот первичка или вторичка? А, здесь каждый решает сам, и нужно смотреть именно на финансовую составляющую. Где меньше каких-то подвохов? Подвохов, да? Ну да, да. А. Меньше шансов просто вот ну, да, да, быть обманутым. А. Да. Да. Ну, ну, наверное, когда это жилье уже возведено и когда есть на него свидетельство о собственности, здесь меньше рисков. Когда ну, то есть не стройка, находится... а уже стройки готовые... здесь... да, да, да, готовый объект с ключами. Стройка находится... ⁇ это гарантия. еще какие-то дополнительные нюансы. 6358572 у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Есть звонок у нас, да? Здравствуйте. Да, алло. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире доброе утро подскажите пожалуйста хотим сделать рефинансирование в пятнадцатом году взяли ипотеку mm -hmm. и вдоль я совершеннолетний ребенок mm -hmm. и вот, как, как правильно это сделать в, как, в какой банк обратиться и вообще как это все правильно сделать так как у нас процент пятнадцать пять хотелось бы его понизить Вопрос понятен. спасибо, Хорошо, спасибо большое. большое. Ну, Елена, можем мы ответить? Да, конечно, да. можем. А, ну, в первую очередь, конечно, не стоит обращаться в какой-то один конкретный банк. Я всегда рекомендую обращаться в несколько. Сделать верную рассылку, так скажем, потому что за спрос денег не берут. Угу. Второе, обязательно рассчитайте все расходы, связанные с переходом а, в другой банк. Почему? Потому что когда вы обращаетесь в другой банк, банк попросит новый, как новый кредитор, он попросит дополнительно оплатить э, оценку этого объекта недвижимости, угу. а, опять же, регистрацию инвестиционные расходы, это и госпошлины, и оформление нотариальных документов и так далее, это тоже на вас ляжет. Ну и, конечно же, они тоже будут просить вас э, перестраховать. Ну, страховка, основные это расходы, да. Да? да, и причем в конкретной страховой могут привязать и с огромным э, там, да, коэффициентом. Да. Да. Да. И да. вот эти все учеты, стоит расчеты стоит сделать для того, чтобы уже понять, а имеет смысл мне приходить? И очень часто, когда вы возьмете просто предварительно расчет, имеет смысл просто прийти в свой банк и... Поторговаться с ними. А сейчас, возможно, и такой вывод. Конечно. Да? То конечно. есть некоторые банки идут на попятную и сами снижают да, да. пересчет. Когда приходим, ставку, мы говорим да? о том, что вот мне предложили другие условия, готовы ли вы пересмотреть? Это же, ну, что называется, вопрос переговоров. Да. Банк М -м. может сказать о том, что нет, извините, нет, а, а может и почему-то взять объект. И пойти ваши... навстречу. Да? Да. Елена, какие условия обязательно должны быть прописаны в договоре и в чем его подводные камни, на, на, на что стоит обратить особое внимание? А, когда мы покупаем квартиру, конечно, должен быть указан ее кадастровый номер и вообще адрес местонахождения объекта, ее площадь. Да? А, Во-вторых, конечно же, должен быть указан правообладатель, или желательно сослаться вот на свежую выписку из Росреестра, какое состояние правовой квартиры есть в целом. Посмотрите, обязательно нет ли какой-то задолженности перед, перед коммунальными услугами, перед телефонией, интернетом, потому что очень часто берем квартиру, а там еще долгов на около 100 тысяч, которые тоже... Если, Если речь идет, идет о вторичном жилье. Да, совершенно да. верно. Но, к сожалению, когда мы у застройщиков покупаем, там застройщики тоже, бывают навешивают разные расходы, которые необходимо будет покупателю потом оплачивать. Mm -hmm. А вот долевое строительство, как себя оградить от дальнейших проблем? Когда вы покупаете квартиру в Далевку, ну или да. ну, в Далевку... Ну, все-таки эта практика да, пока еще да. Сейчас да, уже на сегодняшний, момент, на сегодняшний момент внесены изменения в законодательные акты. Сейчас уже сделка фактически становится трехсторонней. Сейчас уже, когда вы приобретаете квартиру, вы денежные средства не будете напрямую застройщику отправлять, а будете направлять их в так называемые дополнительные счета, где денежные средства будут находиться. И когда уже застройщик возведет объект, получит право собственности квартиру, тогда он получит деньги от банка. А, то есть он кредитуется mm -hmm. где-то, строит да. и потом только получает mm -hmm. ваши вот деньги. Это а -а -а. как раз-таки э, тенденция новая, она направлена именно на то, чтобы защитить максимально дольщиков. Сейчас еще пока все-таки по были получены разрешения на строительство и есть объекты, где застройщик напрямую деньги получает. И здесь важно оценивать и самого застройщика, и читать отзывы в интернете, и, конечно, подключать юриста для того, чтобы он провел оценку именно состояния стройки. Mm -hmm. Сейчас при рождении третьего ребенка дополнительные какие-то субсидии да, от государства да, на приобретение жилья. Да, да. У нас действительно есть, так скажем, послание от президента, президента да? страны, которая направляет, говорит о том, что предоставить субсидии многодетным в размере компенсации где-то 450 тысяч на покрытие суммы долга по ипотеке. И э, люди действительно подают сейчас... Дополнительно к материнскому капиталу, да? Да, да. Mm -hmm. да. И mm -hmm. сейчас люди собирают документы для подачи этих денег и получения, но пока э, такой однозначной практики нет. То есть есть и отказы по таким заявлениям, mm. и идет определенный период рассмотрения и так далее. Существуют ли еще какие-то льготы, может быть, какие-то специальные ипотечные программы? Uh -huh. Если со стороны государства, то, конечно, помощь малоимущим и многодетным. Mm -hmm. Это вот мы уже сказали об ну, для Может, млад... была программа молодых семей? Да, она да? еще осталась. Она, она, она существует, да, программа помощи молодым семьям и предоставление субсидий. А, ну и, конечно же, не стоит исключать какие-то акции конкретного застройщика, если мы говорим про новые объекты, возведенные. Uh -huh. и с Застройщики иногда предлагают какие-то да. вот свои да, да, да, да, такие да, да. акции, предложения, да. и нужно просто изучить. Покупка земли и загородной недвижимости, вот насколько она вообще попадает под ипотечные программы? Очень важно смотреть на, на значение самого земельного участка. Если вы приобретаете Самое простое, городу, это, как, это какое? Идеально, если это индивиду... для индивидуального жилищного ИЖ, строительства. ИЖС, да? Да, да. да. Ага. тогда вы проходите по всем параметрам, и тогда вас будут встречать банки с такой же ипотекой. Но да. если да. у вас э, земельные... земли сельхозназначение разрешено разрешенное использование для дачного строительства... А это вот ДНП, ДНП да? ДНП, да, То это уже совершенно другая система, и здесь вам банки могут на формальных признаках отказывать в рассмотрении как в ипотеке. То есть, скорее всего, вам будут просто выдавать... Э... Потреб-кредит предлагать да, да. дачу не судьба купить в ипотеку ну э, назначение земли так скажем да если mm. это индивидуальное жилищное строительство то есть возможность но ну, на усмотрение банка да это решается? да да да конечно сколько времени занимает сама сделка какие документы необходимы вообще каков алгоритм действий а, ну сейчас как-то мигом вообще все это происходит Ты очень приходишь через три дня да. через три дня да. уже деньги перечисляют. А, да, я соглашусь, благодаря тому, что у нас очень много сейчас происходит оцифровки именно в работе, особенно объектов недвижимости. Во-первых, самое главное, мне кажется, достижение, которое меня как юриста и финансового консультанта радует, это то, что можно удаленно регистрировать объекты и снимать их с права собственности. У нас в городе Кронштадт можно по всей стране любой объект снять, приехать туда в Росреестр и там получить все документы. Это первый момент. Второй момент, конечно же, когда вы оформляете сделку, кроме договора купли-продажи, вы можете обратиться в МФЦ и как принцип одного единого окна сдать туда все документы купли-продажи, акт приема передачи и уже ждать регистрации. То есть это тоже возможно. Mm -hmm. Ну, а электронно-цифровые подписи даже позволяют это сделать удаленно, если есть согласие у обеих сторон. То есть можно даже подписать удаленно и издать документы через... Фантастику. Этим. То есть это все можно сделать, не выходя из дома практически? Фактически, да. На сегодняшний момент прогресс уже достиг такого уровня. Совершенно верно. Очень важно, когда вы берете вообще ипотеку, не смотреть только на чистоту сделки, но и смотреть на финансовую составляющую. Потому что очень часто люди смотрят просто на процентную ставку и считают, что надо взять, но не оценивают нагрузку на бюджет. А вот это э, необходимо сделать. Прежде чем вот брать ипотеку, оценить обязательно свои акции обязательные Финансовые расходы да совершенно верно а сколько денег у вас входит вообще на содержание самого себя без этой ипотеки и mm -hmm. своей семьи продукты возможно какие-то коммунальные расходы возможно содержание детей ну еще? и ипотеку видимо тоже нужно скрытые какие-то платежи тоже постараться Прощай. посчитать думайте сами решайте сами господа брать или не брать ипотеку несмотря на сниженную ставку которая всех нас ждет в ближайшее время да елена феоктистова юрист финансовый эксперт была у нас сегодня в гостях друзья ну и иметь конечно конечно, в виду, что если вы все-таки решились на ипотеку, все-таки э, имейте в виду, что чтобы эта покупка приносила вам удовольствие, проконсультируйтесь со специалистом. Тимофей Зудин, Дарина Шарова, хорошего дня. До свидания.